Всем салам алейкум, давно не виделись с вами, друзья. Меня зовут Обек Зухуров, со мной сегодня мой друг, великолепный рыболов, большой знаток восточной кухни Дмитрий Ганин. Сегодня мы в очередной раз, как сказать, не в очередной раз, но первый раз в году выехали на разведку, на рыбалочку. Узнать. Говорят, сезон открылся, поэтому решили проверить все, узнать, попробовать новые прикормки, попробовать новые удилища. А так об остальном мы все вам расскажем. Если поклевки будут, рыба пойдет, в конце нашей программы мы скажем, где мы находимся, правильно? Секретное да. озеро. И оставим геолокацию, где Точно. рыба идет. Конечно. Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Мы сегодня решили зимой попробовать Половить на прикормку, на фидерное удилище. Как получится, посмотрим. Как получится. зайдем Не отправили как раз вот нас из здравствуйте. Прикормка от нашей коллеги. Попробуем сегодня. Да, попробуем сегодня на эту прикормку. И попробуем на нашу прикормку. Да, Дима будет пробовать на местную. Правильно? Да. Как Это она... местное производство. Я не знаю, чья компания, кто его выпускает. Чтобы не рекламировать, мы его не будем показывать вам. А это мы будем показывать, потому что это считай, наша идеологическая прикормка. Вообще, хоть мало, что якобы на российскую прикормку, она, то есть в Узбекистане не работает. Дим, Но а мы сегодня твое испытаем. Мнение? Мы сегодня испытаем, посмотрим, какой у нас сазан. Привеледливый, непривередливый. На и плот... что он клюет. И платвичка как раз. платвичка. Мы сегодня испытаем. Шимайка. Шимайка, да. Посмотрим. Ребята, да, это будет... будет честный обзор. Мы не хотим ничего как-то кого-то, правильно? Чтобы там никто нам за это не заплатил, что мы его зарекламировали, правильно, Дим? Посмотрим. Да, посмотрим, что с этого получится. Начнем тогда. Тогда ты будешь на это местным приколом а ну, я попробую. Ты попробуешь Ой, Бег, такой тебе интересный вопрос. Ты никогда не ловил на фидерную... Кажется, поклевка, Дима. Хороший сазан хорошо дернет. <laughs> ну, хорошо дернет. Да, так что мы пока обсудим. Никогда ты фидерной рыбалкой не занимался. Да, это ну, у меня вот, первый да, раз. Вот. И я хотел тебя спросить, на какую удочку, удилище ты собираешься ловить? Короче, Дима, мне подарили вот удилище фидерное. Я его, честно говоря, держу первый раз в руках. Шимана Катана, кажется, да? Кажется, да. Я в этом деле еще, честно говоря, я не спортсмен рыболов, я не профессионал. Я как и ты любитель. Я люблю отдыхать на рыбалке. Вот, так что это еще держу я первый раз в руке. Что сказать? Про катушку. Катушка это, кстати, она новая еще видишь. Да, она еще новая у тебя. но она походу кресты для дальнего запроса. Ты знаешь, она вообще-то карповая. <laughs> у меня да, другого не вот. было. Я поэтому говорю, она для дальнего заброса. <свят> у меня другого она... не было один. Очень мощная такая катушка. Знаешь, я отдельно хочу поблагодарить за эту катушку свою коллегу, хорошего моего друга, большой бурку человека. Это ведущая канала Диалоги о рыбалке Евгений Кузнецова. Его проект как раз «Рыбалка у каждого своя». Если ты помнишь, ты смотрел, да, ты да, вышел. Туда, да, он мне подарил эту катушку. Кстати, Жень, большое спасибо тебе за эту катушку. Она поет вообще шикарно. Я на него как раз этих, каких вот тасолобиков вытаскивал да, в прошлом году. Обмыл ты ее, Обмыл я его, да. Жень, спасибо огромное, дружище. Вот. А палку тоже подарили, не буду говорить, кто за прикормку хочу поблагодарить Сайдашу, которую мне отправили эту прикормку. Но, Но она с собой хорошо. привезла, да, да. Мы ее очень хорошо сегодня испытаем. Посмотрим, как и что на нее идет. Ребят, какие не были результаты, вы это все увидите. Правильно? Точно. Тогда начнем и будем тратить да? время, Диму. Мы все вам покажем. Расскажем. Расскажем, покажем. Улов тоже покажем. Мы приехали, тем более, не на одни сутки, получится, останемся на двое суток. Так а что у нас все впереди. Рыба пойдет, а, на если, на пойдет, да, если рыба пойдет, на вторые сутки. Поклевка, кажется, там, что-то... Сигнализатор уже работает. Мы Давай, сейчас... ходим, будем да, тратить мы время. сейчас прерываемся, а дальше мы вам все покажем. Нет, это ничего. А что это, ветер, что ли, был он так делал? бы? Ну, есть чуть-чуть осадки, бля. Да, осадки есть чуть, -чуть. А, ничего, ничего. Нормально. Я много делать не буду, давай пока, пока половинку сделаем. Кто-то сидит там, кажется, мелочь какая-то. Вот смотри на макушке сидит, Там, На Своими ногами за мягушку пришел, сейчас Дима, Дима, а? давай, Дима вот здесь Дима, давай земляной очень хорошо к баранине Он на опушке сидит, видишь, смотрит, наблюдает Что? Пошел? Сейчас пошел. Ребят, пока прикормка с нас из раси впереди. Один ноль первая рыбка наша. Опа. Но мы его отпустим мужка растет. Ну хорошенький такой. Караси тоже есть здесь? Ну, еще раз, сейчас, вот, Караси О, здесь тоже есть? Знаете, какой белый? Ну как типа за да? Ну. Давай баль нажимся Покажи. Что? Нормально будет? Может быть, но большое большой, честно говоря. За ты то Точно. Давай я его... Вычерк. Идет? Иди к папочке скажу. <свят> Что это? Отличка. Короче, сиди, балуйся, этим я пошел дальше на хищник. <свят> Мне уже надоело это, это мелочь, блин. Да, покрупнее покажу. Вот наша шмаечка какая красивая. Подожди, сейчас тебя отпустим. Ну, полотну вот, глубоко. Сейчас вытащим. Шохмаи, да? Да. Кстати, самая вкусная рыбка, да? Консервы вкусные, жарюка вкусно. Куда его жарить-то одни кости? Э, Сухарики, чипсы. Тиская приконка бьет рекорды. Сейчас вот покрывка была увидимки. Короче, кроме мелочи у нас сегодня ничего нету, да? Дим? Да, пока нет. Это уже на нашу зообезопасную да, приконку. На Местную. Месте. Есть? Вот. А что у нас? Конечно. Это пластичка, кажется. Это Короче, ребят, кроме мелочи, пока ничего не плюет. Не, ничего нет. Нет ничего? А, уже, наверное, закидывать не будем. Уже толку нет. Будем экономить червей? Да, будем экономить червей. Ну что, ребят, давайте подведем итоги до да, сегодняшнего дня насчет наших э, фидерных прикормов с Насидраси и второй. Мы не будем говорить, это да. на, наше производство. Каково у тебя впечатление? Как она? Ну, Работали практически одинаково. Одинаково, да. да. Первые две попались сперва э, на тебе? мою, да, да мне. А потом... Я думал лучше, нет. А потом пошла. Поклевки Александра. произошли, но ну, через 7-10 секунд практически шли поклевки. Шли поклевки. Да. Но потом мы уже остановились. Не стали ловить мелочь. Да, как-то не это не наше, да, как-то. Но это не наша. Мелочь Лично мелочь. мне конечно, она не понравилась, да. Прикольно, но крупную ловить рыбу, конечно, интересно. Рыбалка у каждого своя. Точно. Поэтому я думаю, есть любители, кому это нравится. А мы сегодня первый раз вот зимой попробовали, но это не, не наша, да, Дип? Ну. Но... Ну прикольно. Рыбалка у нас продолжается. Конечно. Еще вся мы ночь впереди. Еще вся ночь впереди, так что мы не прощаемся. Продолжаем рыбачить. Ребята, утренняя поклевка на нашу узбекскую приконку. Шамайка, да? Да, Шамай. шамайка. Шамайка. Шохмаи на да? да? Да. Ночью очень сильный ветер поднялся, поэтому клев прекратился. Но под утро ночью вытащили судачка одного на грамм. 400 наверное. Да, лучше правду скажем, мы спали все. Да, мы спали. Ветер поднялся сильный и, и уснули. И уснули. Ночью на моем удочку. удочку. да. Нарезку попался судачок. Покажи мне покажи. Да, не крупный. Не крупный, но. А, змею, а там еще сазан, да, Да, сазанчик еще вытащил, я утречком. Не крупный, но. Короче, мы его хотели отпустить, но он уже мертвый, да? Вот да. посмотрели. Но мы его на жарюху используем. Прошлой ночью, то, что ловили, попали два судачка. Ну, один кило, один где-то грамм 600. И мы решили вот их сегодня зажарить. Зажарим их, а потом чесночком, лучком подадим на стол. На природе это лучше всего, когда в Казани кипящее масло, свежий воздух, жареная рыбка.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 Ну, ребята вот итог двухдневной нашей рыбалки была поклевка в 4 часа утра одну не смогли реализовать это вторая вот поставим точку наверное на этом наверное на килограмма на, на троечку потянет да все отменится все не смогли так как все спали а вот ультишкам пришлось вам показать вот этот вот